Здравствуйте! Сегодня речь у нас пойдет о важнейшей работе Фридриха Энгельса, которая называется «Происхождение семьи, частной собственности и государства», написанной в 1884 году. В данной работе в плане фактологии Энгельс основывается на работе американского исследователя Юиса Моргана 1877 года «Первобытное общество». И что касается этой фактологии, конечно, нужно иметь в виду, что так как с того времени науки, опера, быть на обществе сделали огромные просто движения вперед, то многие факты, на которые опирается Энгельс в данной работе, к сожалению, сегодня уже устарели. Что, впрочем, не отменяет значимости тех выводов, которые он делает, и той логики исторического развития, которую он прослеживает в данной работе. Собственно, вслед за Льюисом Морганом, Энгельс делит древнюю историю человечества на три этапа. Это дикость, вот прямо с того времени, как первые люди слезли с деревьев, которая характеризуется в основном присваивающим хозяйством общества, иными словами, охотников-собирателей. Затем это варварство, где начинает уже развиваться производящее хозяйство. Это в Евразии в основном животноводство, а в Америках в основном возделывания земли, и на этом этапе, правда, еще сохраняется некая общинная родовая форма организации хозяйства. И, наконец, цивилизация, где начинает возникать классовые различия, классовое угнетение, а, соответственно, и возникает государство как основной инструмент этого самого классового угнетения. И вот в рамках данной периодизации Энгельс вслед за Морганом пытается проследить историю института семьи. Дело в том, что Морган жил в Северной Америке и, наблюдая за тамошними индейцами из, плем из племени Синека, заметил довольно необычное явление. Дело в том, что у этих самых индейцев реальные родственные отношения, реальная система родства, не соответствует названиям этих соответствующих родственных отношений. Так, например, эти индейцы называют всех своих Двоюродных братьев и сестер по материнской линии, просто братьями и сестрами, в то время как по отцовской линии это не работает. И, по мнению Моргана, это свидетельствует о том, что ранее у них и были такие отношения, которые остались в их языке в качестве названий. Более того, мы находим этому подтверждение, так как с другой стороны, у гавайских племен, мы видим ровно такую систему родства, которая зафиксирована в языке этих североамериканских индейцев. Но, что характерно, в их языке фиксируется еще более, у этих гавайских племен, фиксируется еще более древняя система родства, так они и бра двоюродных братьев и сестер, в том числе и по отцовской линии, также называют просто братьями и сестрами. И вывод, который делает Морган, и который чрезвычайно ценится Энгельсом состоит в том, что семья, которая, казалось бы, является чем-то вот извечно существовавшим у человечества, на самом деле тоже явление историчное. И она развивается вместе с изменением общественно-экономических отношений. Таким образом, Морган, незнакомый с марксизмом, по сути, приходит к тем же выводам, которые сформулированы были Марксом и Энгельсом в их концепции исторического материализма. И вот, согласно Энгельсу, в целом картина выглядит следующим образом. Начинается все предположительно с некой стадии промискуитета, то есть ситуации, в которой вообще нет запретов на какие бы то ни было половые связи. И в реальности мы, конечно, не видим таких общечеловеческих, которые бы существовали в таком режиме. Однако Энгельс говорит о том, что было бы логично предположить, что изначально все обстояло именно так, и он здесь ссылается в том числе на биологические факты, именно на то, что у животных, как правило, вот, разумеется, есть животные, которые тоже какие-то пары образуют, но, как правило, у них довольно слабо развита стадность, собственно. А человек, как животное общественное, то есть, по-простому, стадное, должно было, должен был иметь как раз минимально выраженные вот эти, вот, казалось бы, квазисемейные связь. Однако здесь подключается механизм естественного отбора. Дело в том, что очевидно, что при связях близких родственников, получается не очень хорошее потомство. А значит, что те группы людей, которые каким-то образом запрещали такие близкородственные связи, начинают получать эволюционное преимущество, и это больше распространяется. Поэтому первым таким вот запретом, по мнению Энгельса, являлся запрет, собственно, на связь между родителями и детьми. Таким образом, получалась такая система группового брака, когда у нас, скажем, все мужчины одного поколения считались, соответственно, мужьями всех женщин соответствующего поколения. А вот связи между поколениями были запрещены. Однако это не решало существенную проблему, а именно ту проблему, что оставались связи между братьями и сестрами, которые, в общем-то, тоже, как правило, ничему хорошему не приводят. Соответственно, возник новый запрет, и он врылся в то, что называется понуальный брак который состоит в том, что у нас теперь уже, скажем, все мужчины одного поколения, они э, вступают в бак со всеми женщинами одного поколения, но из другой группы людей. Таким образом, э, предотвращают, собственно, связи братьев и сестер, а в то же время у нас возникает впервые такая категория, как род. Люди начинают делиться на роды. При этом, что характерно, род определялся по матери. По совершенно очевидной причине. Отца, как правило, установить было невозможно, а вот мать вполне всегда очевидна. И, однако, со временем запреты все нарастали. У нас, э, так, как или иначе, вытеснялись например, браки между там, двоюродными братьями и сестрами. И э, в результате система стала настолько запутанной, что в конце концов все свелось просто-напросто парному браку. Этот самый парный брак, он, казалось бы, является чем-то похожим на современную моногамию, но Энгельс говорит о том, что путать ее с современными моногамией парный брак нельзя ни в коем случае. Он принципиально отличается. Он, как правило, характеризуется гораздо меньшей устойчивостью, он легко расторгается по желанию сторон и... Что еще более важно, в рамках этого парного брака, у нас женщина, как правило, играет лидирующую роль как раз в силу того, что род определяется по матери. Однако здесь перестает уже работать система естественного отбора и ее место заменяют собственно общественно-экономические процессы. А именно в этот момент происходит переход собственно к производящему хозяйству, Соответственно, растет богатство общества, растут производительные силы, и общество накапывает богатство, так, там, скажем, тоже скот или орудия производства. Что еще характерно, вместе с накоплением богатства растет неравенство. И одновременно появляется такое институт, как рабство. Потому что ранее рабов было держать просто экономически невыгодно, потому что раб съедал ровно столько, сколько производил. Теперь же человек производит больше, чем съедает, а значит рабство становится выгодным и оно распространяется. В то же самое время происходит довольно специфическое явление. Дело в том, что в семье было некое естественное разделение труда по половому признаку. И вот так получается, что это богатство концентрируется в основном в руках мужчины. То есть и скот, и средства производства, и рабы – это как бы его да? Но в то же самое время, так как родство считается по женской линии, получается так, что мужчина, то, что он вот накопил за жизнь, передает в род не свой, а своей жены. То есть, что, конечно же, мужчинам не нравилось, и им хотелось эту ситуацию изменить. И вот здесь происходит некая революция, как выражается Энгельс, которая прошла для всех незаметно, но была самая важная революция, наверное, в истории человечества. А именно э, род начинаю считать по мужской линии. А как же это сделать, если определить отца довольно проблематично? А очень просто: женщину надо запереть и не пущать. И с этого собственного времени начинается продолжавшееся многие тысячелетия угнетение женщины, которое появляется, что характерно вместе с распространением рабовладельческого строя, а значит, цивилизация, появление государств, письменной истории и тому подобное. И вот, однако, далее Энгельс говорит о том, ну, делает такое отступление, о таком понятии, как, собственно, половая любовь. Он говорит, что понятие это в современном смысле в долгое время в истории человечества в принципе не встречалось. Если мы посмотрим на то, как заключались семьи, браки, большую часть истории человечества, то их заключали, как правило, родители и сугубо, в общем-то, хозяйственных соображений. Однако с развитием капитализма и товарно-денежных отношений, молодая буржуазия начинает задумываться, а почему это вот мы являемся полными собственниками свободными, скажем, своих товаров, своего имущества, а при этом браки за нас заключает кто-то другой. И у нас появляется современное представление, что брак должен заключаться по любви. Кстати, здесь довольно интересно, что э, большинство завоеваний капитализма, они, как правило, приносили пользу лишь буржуазии. Пролетариат никакой выгоды с этого не получал. Здесь же произошло ровно наоборот. Так как буржуазия обременена собственностью, по факту вот этот вот брак по любви у них э, всегда был осложнен отношением собственности и, в общем-то, как таковой не существовал. А пролетариат, у которых в собственности никогда особо и не было у них вот как раз это вполне прижилось. В то же самое время вместе с развитием капитализма все более и более начинает отмирать сам этот институт семьи, то есть отмирание семьи это не какой-то лозунг радикальных коммунистов, это естественный процесс, который происходит вместе с развитием производительных сил и отношений при капитализме. Так, в частности, женщины все более и более вовлекаются в систему общественного производства, фабричного производства. Значит, стандартная семья распадается. Многие функции семьи начинают брать на себя общество. Появляются какие-никакие там детские сады, школы, ясли и так далее. И вот будущее, как оно видится, собственно, Энгельсу, будущее бесклассовое коммунистическое общество будет, разумеется, характеризоваться всем. Что семья, как мы ее привыкли сегодня видеть, вот эта моногамная семья потихоньку будет умирать. Кстати, стоит заметить, что вот эта моногамия, которая характеризует современную буржуазную семью, она весьма условная. Во-первых, она носит очень односторонний характер. Это моногамия для женщины, но не моногамия для мужчины. Мужчина, как раз ходит налево, и это не сильно даже порицает сообществом. Правда, женщины иногда мстят тем же самым. Кроме того, это все дополняется, как правило, проституцией, которая вместе с развитием производитель-производственных отношений при капитализме товарно-денежных отношений приобрела просто небывалый размах именно при капиталистическом способе производства. Таким образом, вот это вот весьма условная моногамия как современная форма семьи, где брак неизбежно дополняется супружеской неверностью и, с другой стороны, проституцией. Он должен исчезнуть вместе с исчезновением собственно-капиталистической системы. Во-первых, исчезнет сама частная собственность, а значит соображение собственности при заключении брака. Во-вторых, те функции, которые выполняет сегодня женщина, воспитание детей и так далее. Они, в общем-то, перейдут на общество в целом. Что характерно, правда, Энгельс считает, что вот это будущее общество которая возникнет с необходимостью, с изменением собственно, системы материального производства, оно будет не отрицанием моногамии, а впервые настоящей моногамией, неким свободным союзом свободных партнеров, в который не будут примешиваться экономический расчеты или что бы то ни было в этом роде. С другой стороны, также в этой работе довольно подробно рассматривает Энгельс возникновение государства, показывая, как родовой строй, родовая община разлагается под воздействием частной собственности, классовых противоречий. Как, когда развиваются антагонистические отношения в обществе между классами, возникает необходимость в неком институте, который стоял бы, казалось бы, над обществом и, собственно, выступал бы диктатурой правящего класса, собственно, осуществляя его волю для подавления угнетенных классов. Собственно, этот институт и называется государством. И разумеется, с исчезновением капитализма, с переходом к бесклассовому коммунистическому обществу, исчезновением самих классов, необходимость государства также исчезнет, и оно отомрет, как выражается Энгельс, оно, в общем-то, уйдет в музей древности, где займет место вместе с каменным молотком. Чего нам всем и желаю. До новых встреч.